Всем привет, ребят! Сегодня будет полезное видео. Будет проходить с 14 по 16 сентября блокчейн вик от Binance в Париже. И туда в качестве партнера также летит DEX, биржа Biswap. То есть ее основатели, сотрудники. В общем, будет три дня сумасшедшего движения. И самое главное, как мы с вами можем быть причастными к этому движению. А именно, в этом видео мы разберем, как мы можем онлайн поучаствовать, пройти, сделать тест, ответить на все вопросы, заполнить форму. И, надеюсь, надеюсь, кто-то из вас, может я, может вы, получим очень ценные подарки и призы, которые щедро предоставляет биржа Biswap. Но об этом подробно, естественно, в этом видео, поэтому присоединяйтесь, будет интересно. Кто, ребят, первый раз слышит это биржа Biswap, обязательно присоединяйтесь к данной бирже, ссылочка под видео в описании на реферальную ссылку, где вы будете получать лично от меня 50% на комиссии все торговые операции, которые вы будете производить на данной бирже. Лично для меня это номер один Dex биржа, которую я пользуюсь, здесь я стейкаю, фармлю и приумножаю свои монетки, здесь я участвую в IDO, здесь я участвую в реферальной уникальной программе, здесь я... Обмениваю на бирже свои токены с самой минимальной комиссией, которая есть в сети Binance Smart Chain. Здесь много чего интересного, поэтому присоединяйтесь, пользуйтесь. Реально биржа крутая. Ну и не забывайте, сразу рекомендую, вот сразу подписывайтесь на их соцсети. В особенности это Twitter, Telegram, чтобы не пропускать очень важных ивентов, событий, как сегодняшние, например. И всегда быть в курсе, что они делают. Принять участие в данной конференции мы можем как онлайн, так и оффлайн. Да? Мы с вами будем принимать онлайн, но кто, например, в Париже или может там где-то находится и очень хочет попасть на э, вот эту движуху, я конечно же рекомендую, если вы там находитесь, то можно пройти регистрацию на бирже э, Binance, здесь нажать Join us, здесь вы можете зарегистрироваться и купить свой билет, стоит он 700 евро. Здесь вы можете купить как в евро, так и оплатить в криптовалюте. Помимо того, что там будут все представители BitSwap, как я уже сказал, там будет очень много крутых ребят, в особенности SEO, различных криптоплатформ, организаций. Вот, например, SEO Binance тоже там будет выступать. То есть, я думаю, это уникальное событие, где можно с ним встретиться, может даже задать какие-то вопросы. Там, если посмотреть еще, здесь очень-очень много ребят, которых я более чем уверен, вы узнаете. Также же самое будет Джастин Санд, основатель Трон да, Фундейшн. В общем, здесь можете полистать, почитать, кто будет. И здесь подробно расписано мероприятие, которое будет проходить три дня. Каждые три дня вот есть. Можете почитать, что входит в эту стоимость и какие возможности, перспективы вас ждут. Ну и самое главное, это, конечно же, вы сможете встретиться с представителями BISWAP, с ними там же разобрать и более углубленно изучить тему DeFi, какие у них планы, перспективы, все это вживую видеть. Также изучить инновации, поделиться мерчами эксклюзивными от BISWAP и другими наградами. Ну и также, если вы будете присутствовать на том мероприятии вживую с 14 по 16 сентября, вы можете участвовать в такой лотереи, крутить вот этот спин, и у вас будет уникальная возможность выиграть ограниченный тираж бисвап-мерч. А именно блокнот, БСВ, толстовки, футболки, кепки, бутылки, ручки и наклейки. Ну и теперь переходим к самому вкусному, самому главному. В том, чем буду я участвовать, чем вам обязательно рекомендую. И посмотрите, какие мы награды здесь получим. Во-первых, дата для участия с 9 по 30 сентября. Будет 40 победителей, которые получат вот такие крутые подарки от Biswap. А именно Biswap Gift Box, то есть, где будет разыграны уникальная мерч это 25 штук. Технику Apple AirPods, 3 серии три штуки, Apple Watch, 7 серии три штуки, Apple Android Max, 2 штучки, Oculus VR 2 штучки, PlayStation 5, 2 штуки iPhone 13 Pro Max на 128 гигабайт, два штучки. Ну и эксклюзивный, сумасшедший просто подарок. Я представляю радость будущего победителя. Это Mercedes-Benz E-Class 2022 года AMG или же 50 тысяч долларов. То есть на выбор. И для этого нам нужно сделать простейшие шаги, а именно... Просто подписаться на Twitter, Biswap, то, что я вам рекомендовал в самом начале видео. Подписаться на Телеграм канал и на э, глобальный Телеграм чат. Все эти ссылки я оставлю под видео в описании. Дальше вам нужно зайти на вот этот пост и в своем Твиттере просто ретвитнуть вот эту запись. Здесь отметить трех друзей, поставить лайки, естественно, поставить хэштег вот этот, ну и от себя может написать какой-то комментарий. Дальше, ребят, нужно обязательно, обязательно прочитать вам статью, которая есть на Binance Academy. Здесь полностью подробно расписано, что такое BISWAP. Чтобы получили полную информацию о бирже, вы смогли пройти тест. Я оставлю ссылку на эту статью. Вы можете отсюда да, там переходить и пользоваться... А можно с главной странички, где бы вы ни находились, вы везде увидите вот эту рекламку. Прямо на нее нажать, либо же сразу, когда вы подключите с биржи своим кошельком MetaMask, нажимаете Grand Event, и вам нужно пройти тест. Это обязательно нужно пройти его правильно и заполнить форму. Смотрите, я сейчас покажу, как я нажимал, да, то есть какие свои ответы я здесь буду ставить, но вам рекомендую обязательно все равно прочитать вот эту статью, чтобы вы сами для себя изучили и будете владеть информацией. И потом вдруг я, например, неправильно поставил ответы, чтобы вы меня не винили. Поэтому обязательно прочитайте статью, потом э, сверяйте там с моими ответами. Но если вы вообще там ленивый, например, или доверяете там тому, что у меня ответы правильные, можете там следовать за мной. Так вот, вопросы, что такое Biswap? да, вот здесь я ставлю децентрализованная биржа, которая работает в сети Binance Smart Chain. Дальше, какие комиссии в сети Biswap? Мы знаем, что они самые низкие в сети Smart Chain и они составляют 0,2%. Дальше, здесь вас спрашивают, какой возврат комиссии за э, торговлю на бирже Biswap вы можете получить в возврате в виде токенов BSV до 50 процентов то есть тоже очень круто если вы не знали какие преимущества в бирже biswap то есть здесь что у нас спрашивает то что у нее самые низкие комиссии в сети binance smart chain то что комиссии возвращается после трейдинга вам и то что она имеет мультивалютную там уникальную реферальную программу ну, естественно, поставим все преимущества, потому что они действительно все. Дальше, какая эмиссия максимальная токенов БСВ? 700 миллионов. Дальше, какой размер э, блока добывается да, там в, в определенное время? 16 блоков, э, если я не ошибаюсь. Дальше вопрос, какой максимальный... Возврат комиссии за торговлю вашим рефералом вы получите до 20%. Дальше, если ваш реферал держит в фарминге или в стейкинга монетки, сколько вы получите вознаграждения? Здесь 5%. Какие NFT можно стейкать в NFT-пул на Biswap? Здесь я ставлю Robis NFT. Ну и кто проводил аудит смарт-контракта по Biswap? Конечно же, мы все знаем это. Сертик. Далее здесь, что вам нужно: вставить свой адрес кошелька на MetaMask. Да? Ну, каким вы подключаетесь к бирже. Далее э, Ваше имя, Ваша фамилия, вставите э, дату месяц и год вашего рождения. Здесь ставите ссылку на свой телеграм-канал для связи с вами. И здесь вставляете ссылочку на тот пост в Твиттере, который вы зарепостили у себя на странице. Далее здесь соглашаетесь со всем этим, нажимаете send, отправить. И у вас выскочит окошко, что поздравляем, вы успешно зарегистрированы. И вам будет присвоен там уникальный номер там, ID. Ну и потом 30 сентября уже ждем результатов данного конкурса. Ну и надеюсь, кому-то из нас, из нашего комьюнити... Получится зацепиться за какие-то призы, будет круто, если кто-то из нас возьмет главный приз, это Мерседес или 50 тысяч долларов. В общем, я понимаю, шансов очень мало, но если их не использовать, то их не будет вообще, поэтому я всегда стараюсь пользоваться такими шансами, что и вам рекомендую. Как вы видите, занимает время это немного, 5-10 минут вашего личного времени, вы получите и знания, и поучаствуете в очень прибыльном конкурсе. Кому данный ролик, друзья, был интересен, полезен, обязательно поделитесь с друзьями, поддержите лайками, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу о бирже Бесваб, о том, насколько хорошо, что они летят в Париж и есть партнерами Бинанса. Будете ли вы участвовать в данном конкурсе или нет, обязательно, обязательно пишите, будет мне интересно почитать. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом у меня все, друзья, всем желаю удачи, всем профита!